Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз на март месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты. Елена, желаю вам любви, процветания, удачи. И благодарю вас за помощь. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет раков в марте месяце. Какие задачи, какие энергии, какие возможности идут. Это карта задач. Карта событий. у нас работа так отношения и сразу возьмем одну карту из колоды трансерфинг реальности который говорит как мы можем изменить реальность меняя свое мировоззрение итак начнем с задач во первых карта дьявол это карта всего материального на этот месяц, на март Вам нужно быть осторожными С финансами, с материальными ресурсами Хотя в это же время Вы можете получить возможность Заработать деньги Но возможно это как-то будет Предлагаться вам Какие-то законы нарушить Или обойти да, Или черная какая-то бухгалтерия двойная, Или это Деньги, которых вы не заработали да, По этой карте могут идти и банковские кредиты, и ипотеки, и займы какие-то быстро займ, например, да, когда мы берем, нам кажется мы быстро отдадим, а на самом деле под явлением всегда кроется какое-то второе дно, да, о котором мы не знаем, не подозреваем, которого мы не ожидаем. Эта карта еще говорит о зависимости, да, надо быть с этим в этом плане осторожным. Это может быть зависимость от отношений, от денег, от работы каких-то вредных привычек. Поэтому задача не поддаться на искушение. Дьявол приходит испытать нас, да, искусить нас в чем то Поэтому в этом плане весь месяц вы должны себя бдить, контролировать, чтобы не нарушить каких-то моральных законов, чтобы не поддаться каким-то соблазнам и чтобы честно зарабатывать. Посмотрим далее, да, по событиям. Карта шут и говорит о том, что будут у вас такие моменты, когда надо будет сделать важный какой-то выбор. И этот выбор повлияет на развитие вашей жизни в дальнейшем. Это также карта детей. Она говорит, что у детей могут быть какие-то важные события. И это карта праздников, когда мы собираемся. Ну да, март – это 8 марта, скорее всего. Но может быть у кого-то кроме этого праздника будут еще какие-то дни рождения. Возможно, у детей или связанные с детьми, или просто праздники. Да? Это карта радости, праздника, отдыха, важного какого-то выбора. Энергия да, идет в это время, очень сильно поступает энергия, и мы можем чувствовать, что мы можем начать какой-то новый виток в своей жизни, когда мы хотим чего-то нового. Вторая карта «Пятерка мечей» говорит о том, что у вас появятся какие-то идеи, возможно, по заработку, по работе, по отношениям вы захотите что-то изменить, вы захотите перейти вот на какой-то новый уровень. да? Но выберите, скорее всего, вот сейчас, как вы задумаете это дело, это методы и способы не те. Карта говорит, как ты привык решать проблемы, так в этот раз не получится. Нужно что-то изменить. И это касается, возможно, отношений с людьми на работе, с людьми, с родными, допустим. да. Здесь нужно изменить... Способы и методы да, общения, способы и методы достижения цели. По мечам всегда у нас, конечно, идут какие-то, могут идти какие-то конфликты, критика, разговоры, разборки. И мы можем, карта говорит, ты можешь победить, но принесет ли тебе эта победа э, удачу, принесет ли тебе эта победа удовлетворение, не факт. И карта говорит, нужно изменить либо цель, да, либо способы достижения цели. Старайтесь в это время не обижать людей, не критиковать людей. Может быть, испытание как раз в этом и заключается, чтобы правильно, честно себя повести, достойно себя повести в какой-то ситуации. По этой карте может хочется по головам идти, чтобы добиться своего, допустим, на работе да, или в отношениях. Но карта говорит, что потом, возможно, ты об этом пожалеешь, ты можешь остаться один, да, люди какие-то близкие или э, которые тебя поддерживали, могут уйти. Теперь третья карта, да, император. Уже три старших аркана, да, здесь у нас еще лежит четвертый. Важный, судьбоносный какой-то месяц. И император говорит о том, что если ты выстроишь правильно вот здесь свою позицию, если ты правильно себя поведешь, ты можешь достичь положения императора. Что такое император? Это когда я уверен в своей жизни, я вижу свои цели, я знаю свои задачи, я ясно представляю, что мне делать, я умею планировать, да, я умею достигать цели. Я могу занять кресло, да, я могу, может быть, занять какую-то должность. И эта карта говорит о том, что… У нас императоры, короли, они мыслят стратегически, да, они, они просчитывают свои шаги на несколько шагов вперед. Они решают вопросы, да, и от вот этого решения многое зависит. Если у вас нету таких предпосылок, да, в жизни, это может быть просто человек, начальник, старший человек по роду, по... Э опыта, да, который будет иметь важное влияние э, на вашу жизнь в этом месяце. Это также государственные органы, да, представители государственных органов, которые решают, может быть, вашу судьбу, которые думают о вас, э, которые э, смотрят за вашим поведением и думают, можем мы доверить что-то этому человеку или нет. В общем, государственные органы, начальство, мужчины старше вас или для кого-то это может быть муж, если вы не работаете, да, или отец, будут иметь большое влияние на вашу жизнь, их решения будут иметь влияние. Смотрим по работе. Башня. Башня – это всегда переворот какой-то в сознании, это всегда неожиданные какие-то события, то, что вы не ожидали, то, что вы не думали, не гадали, и вдруг приходит какая-то новость, которая просто вас шокирует, или вдруг вас там неожиданно назначают на должность, да вы не ожидали на этого, так получается, что вы увольняетесь или вас увольняют, это может быть событие как с плюсом, со знаком плюс, так и со знаком минус. Все зависит от того, до этого какая ситуация происходила, да, какие решения вы принимали, какие события происходили. И во многом зависит от вас. Как вы ведете свою игру, как вы идете к своей цели, какие способы и методы выбираете, как вы общаетесь с людьми, как вы выстраиваете свои связи. По работе вот неожиданные какие-то ситуации, неожиданные какие-то события, неожиданные какие-то новости или неожиданные какие-то повороты. Что здесь можно сказать? Если вы работаете в сфере недвижимости, строительства, Здесь у нас изображено здание, да, у вас будет очень много работы, много заказов, и здесь надо будет напрягаться. Вообще мировоззрение, да, вот в отношении работы может сильно ваше поменяться. Если вы раньше не хотели чего-то делать, допустим, вас подталкивали, пути с работы, вы не уходили, здесь может насильно такой пинок быть, да но это все надо смотреть по ситуации или наоборот вы не хотели может быть на должность начальника и не планировали а вас возьмут и как бы ну, насильно поставят в смысле не спросят да вашего там согласия и скажут все мы тебя ставим у нас больше никого нет или как-то вот так может развернуться ситуация или может быть ваш офис переводят куда-то вы работали там не знаю 20 лет на одном месте и вдруг вам говорят что вы переезжаете там в новый офис или вообще в новый город куда-то переходит ваш отдел и здесь надо решать вопросы там может быть с переездом или с устройством в общем неожиданности здесь ожидайте и по этой карте очень важная такая подсказка. Принимайте все перемены с радостью, потому что башня, она заставляет вас от чего-то отказаться, поменять свои взгляды. Если человек сопротивляется, не хочет, цепляется за старое, то этот, вот эти перемены, они могут быть болезненными, они могут быть очень неприятными. И вот такой прям кризисом вам показаться большим и сильным. Поэтому принимайте перемены, идут вы их принимаете, тогда они быстро пройдут, быстро вас выведут на какой-то другой уровень. Давайте посмотрим теперь по отношениям. Дама Кубков. Ну, это очень хорошая карта для отношений. Если у вас никого не было, вы можете встретить свою любовь, потому что это карта любви. Если вы в браке, вы можете получить массу удовольствий от... Отношения, но здесь все отлично, вы друг друга понимаете, вы любите друг друга, вы поддерживаете друг друга. Такая идиллия в душе на всех уровнях иногда у вас может быть, и вы можете получить огромное удовольствие от любви, от партнера в этом месяце. Единственное, что эта карта говорит, как совет, да, что учись выстраивать свои границы, какие-то личные границы. Возможно, выстроить какое-то нужно пространство дома, да, возможно там дети, да, переходят какие-то рамки, их нужно в чем-то ограничить. Вот единственное, да, как совет по этой карте идет остальное. В остальном эта карта очень позитивная мягкая, и она говорит о том, что нужно обращать внимание на сны, да, могут быть какие-то яркие сны, развивать свою интуицию, смотреть, какие мысли, запоминать, да, какие мысли приходят в голову именно по отношениям, по любви, по детям, по семейным каким-то делам. И карта возьмем «Трансерфинг реальности». Выпал вам 18 аркан, называется «Чувство значимости». Карта говорит о том, что когда мы хотим казаться значимыми для людей, люди это видят, как мы стараемся, как мы пыжимся, и они делают вывод, что значит мы не незначимые да, или никчемны, потому что мы так сильно стараемся себя показать, так сильно стараемся доказать всем, что мы значимы. Поэтому чем меньше мы это доказываем, а это означает, что мы в себе просто уверены, что мы никому ничего не доказываем, тем люди больше ощущают вашу значимость, тем больше они а, уважают вас. И... Здесь еще такой момент один по этой карте совет. Никогда не задевайте чувство значимости других людей. Никогда не а, старайтесь кого-то уколоть. Вот по этой карте, да, это такое может быть. Никогда не старайтесь возвыс возвыситься за счет других. И если наоборот вы станете замечать в людях именно их сильные стороны, а, хвалить их за это, а, говорить об этом вслух даже самим людям, может, они не замечают каких-то своих хороших качеств. А если вы скажете, что вот в этом, да, там Николай Иванович или Мария Петровна вот в этом очень хороши то этот человек запомнит на всю жизнь ваши слова и возможно это подвигнет их развиваться подвигнет их к чему-то хорошему поэтому чувство значимости оно должно быть внутри это должна быть спокойная такая уверенность в себе Итак, дорогие раки, очень интересный месяц, очень интересные будут события, очень много может быть неожиданностей, но не забывайте, что искушения, испытания какие-то будут, их их надо пройти в этом месяце. На работе ожидаются перемены, в жизни вообще какой-то новый этап начинается, старайтесь общаться с людьми Правильные, справедливые и тогда достигнете Больших каких-то высот В семье, в любви, в отношениях Должны быть только позитивные Какие-то новости, позитивные события Поэтому радуйтесь, наслаждайтесь Любите И не забывайте о том, что чем меньше Вы доказываете свою значимость Тем больше люди вас, вас уважают Дорогие раки, я желаю вам Любви, процветания Пройти все эти испытания с достоинством Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, чтобы как можно больше раков увидели э, вот эти подсказки да, для себя в этом месяце. И пишите комментарии, как проигрывается расклад, как он вам сейчас откликается. Может быть, насколько он соответствует вашим событиям э, и желаниям в жизни. Я желаю вам удачи. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.